Губернатор Одесской области усиливает свои позиции в регионе. По информации, просочившейся в прессу, Михаил Саакашвили вслед за начальником милиции хочет поставить земляка и его главе прокуратуры. Ну, земляк тот еще. Зураб. Адаишвили. За его плечами не только банальный коррупционный скандал, но и обвинения в грабеже и покрывательстве пыток. Виктор Черногуз о порочном послужном списке. Михаилу Сакашвили людей. Видимо, именно потому экс-президент Грузии решился на необычный кадровый ход. Назначить человека, объявленного в международный розыск, прокурором, то есть блюстителем закона. Или у его патрона не получается. Адышвили со своими схемами, по своей технологии, он терроризировал бизнес. Так это же автоматически получается терроризировать бизнес. Это означает, что ты тем самым управляешь политическими процессами. То бишь, направляешь эти потоки в нужное русло. В Грузии Адяшвили запомнился нестандартно работать с предпринимателями до начисления налогов. Предложение сделать добровольные взносы в бюджет. Почти легальная система откупа от тюремного заключения. Авторство всех этих схем как раз и приписывают бывшему министру юстиции. В Одессе с ее портом и огромным нефтеперерабатывающим заводом Адяшвили будет где развернуться. Они оба известные шоумены. И в принципе иначе как яркую пиар-акцию это воспринимать достаточно сложно. Но помните, как Сакашвили активно кушал собственный галстук? Поэтому пение украинских песен, хождение в народ, думаю, что ровно этот же инструментарий будет и у прокурора. Впрочем, за плечами одяшвили есть ездила и посерьезнее. Нынешние грузинские власти официально обвиняют его в присвоении чужого имущества. Кроме того, возможно, у прокурора Одессы подозревают в причастности к пыткам. В 2012 году это видео шокировало Грузию. Пытки, избиения, унижения человеческого достоинства. И все это в тюрьмах страны, которая гордилась своей пенитенциарной системой. Как выяснилось следствие, Зурапа Деашвили на тот момент министр юстиции о пытках знал, но предпочел молчать. Еще один пункт обвинений в адрес Адиашвили – организация силового разгона акции оппозиции. По этому делу он проходит вместе с Михаилом Саакашвили. Впрочем, опасаться Адашвили нечего. Интерпол, несмотря на возражения грузинской прокуратуры, отменил его розыск. Так что он может смело прилетать в Одессу. Скорее всего, вслед за экс-министром юстиции туда потянутся и другие деятели периода Михаила Саакашвили. Массово он туда будет принимать грузин. Потому что ему надо усилить и налоговые структуры, и на таможню надо ему своими, своими обзавестись людьми. А, так, а таких людей у него было здесь, в Тбилиси. И действительно, на должность начальника милиции Одесской области уже назначен Георгий Лорд Кипанидзе. С приходом на пост прокурора Адиашвили фактически вся правоохранительная система региона окажется под контролем Михаила Саакашвили. Почему именно с этого, а не с решения, например, экономических проблем, начал свои одесские реформы губернатор, вопрос кажется риторическим.